Всем привет, ребят! С вами Сергей Фирен. А это новая порта портсакетчики. Погнали! Не знаю, хочешь. Ну, я взять. типа прям сейчас переживач от меня. Я бы, если бы еще попадал, было бы вообще весело. Сижу, наверное, да я знаю. Ну, я типа два раза попал и все остальное мимо. О, Блять, я прям в гранату пришел. Зависть. <свят> <свят> Такая хуйня мне нравится. Сука. Ты видел, я хэп тут проставил. <свят> я, я видел то, что... Я Я через смоук прошел такой насквозь, за, за спину, чуваку. Он стоит, что-то прямо стреляет, я ему в спину. А! пузо. Я понял. Блять! Прям в ебасосино. Ты слепошара, блядь. слепошара. Не хочу. На shift, на shift, нажми, Хочу и топать. есть, Не хочу на плане минус один. Минус второй. Ёб твою мать. Там такая тройка стоит. Просто крошу. Ты что ты на кс купил? Естественно. Куда же без них? А, чувак бомбу оставил, типа за замен. Сука, кто нам? воу воу воу воу Блять! Бля, а, сука, где блять, я его не заметил, за машиной сидел. Козел, блядь. Блять, рано, блядь, упало. Минус. Со спины их хуяли. Блядь. Сука. <t Hab besteượcoras> Только вылез, блядь. А ты че мертв? Или ты больше жив, чем мертв? Они там, короче, толпой сидят. Оп. Пожалуйста, голова, блядь. Просил голову, на? Отпизжение. Я видел там человека, по-моему. Воу, здрасте, блядь бля, там со слоном лиман и хуйта да на, сука я его не видел, я думал туда аж он чё, всё, левым? левым Лавненько, надеюсь вам понравилась новая нарезочка, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.